Градиент, а вот градиент реально хорошо Сейчас мраморный Градиент за 17 тысяч Бл***ь, два худрода Полигон Ебать. Так, скорпион, хищник Пламя, Блять. Форс Дроп вернул рубли. Ура, победа, победа, ура, победа. Ура, ура, и видимо сейчас все сайты, я так понимаю, рубли будут возвращать. Наконец-то и вот они, ценники в рублях. Прекрасно, все этого долго ждали, по крайней мере я точно. Кстати, сменил аватарку. А Кто не знает, что это такое, у нас вышли анфетихи. Примерно через неделю будет прокачка аккаунта подписчика. Буду я выбирать из тех, кто NFT купил. Пока что один покупатель у него стопроцентные шансы Всего там к выходу ролика может NFT 10 есть Поэтому шансы большие попасть в прокачку Она скорее всего на изике будет Мне там по 80 тысяч падает Поэтому ну процентов подписчик будет рад Короче покупайте NFT и попадете в прокачку Аса Улт 9000 рублей. Я реально офигел, когда увидел цену и такой подумал. Хм, хм, хм, подумал я. И принял решение, что ролик будет по сауту. Но 23к на балансе, и да. Физу. Не советую пополнять, но кому нужен промик, он есть на 40%. От GR. Спасибо, что не забываете меня. Так вот, баланс надо как-то бустануть. Ничего лучше придумать не могу, чем сразу на улын залететь на вип-кейс и попробовать что-то с этого формануть Хочется сделать ролик по сауту. Как оно пойдет, не знаю, но надеюсь, что. Опа! Ой-ой-ой! Санечка, снимаешь? Санечка, снимаешь? Вот это да! Вот это да! а, -а, -а. Мало. Я просто, знаешь, такой, он выпадает, я типа, я цену не понимаю. Я же сильно кричать не могу, у меня ночь, бля, я думал, это дороже будет. Ну ладно. Дигл, в принципе... Авто, автотроника кал, ну типа 22к. По факту мы уходим в ноль, но не в минус. Ладно, хотя бы так. Я там стараюсь на спойлеры сильно не смотреть, хотя и на форсе они появились. Нужен на самом деле какой-то солидный окуп. Волны пролетают. Градиент! А вот градиент реально хорошо. Вот это уже нормально. Вот это уже хороший, достойный дроп. Идите на три веселые, мне ваши промики не нужны. Ну, э, знаешь ли, хорошо, меня так форс подслил за последнее время. Сейчас начинает, собственно, реализоваться Реабилитироваться. Ну и хорошо, ну и пойдет, ну и, ну и найс, 22к на балике, а сейчас умра умаромарный градиент за 17 тысяч, и я знаешь, я вот привык к форскоинам и постоянно приписываю нолик в конце, а по факту делать этого уже не нужно, 52к, слушай, мы сейчас давай на апгрейды зайдем, потому что, нихуя малышечка, здравствуйте, император, я походу выиграл в призы за пополнение или не знаю, в чем ну короче, я выиграл, кстати, вой за лям есть, ладно, а, я сейчас скрафчу, наверное, ножики сразу в начало ролика, чтобы что-то было, потому что деп на самом деле последнее время я начинаю осознавать, что очень часто, но ну, без выводов получается, и деньги уходят в помойку, в принципе, накрафтить бы ножей, да, и, и, и собственно, чтобы хотя бы Деп окупился, вывести всю эту историю, ну, что-то как-то, блядь, ножи не... Крафтится. Я сейчас последний апгрейд сделаю, не зайдет хуй, хуйня, хуйня идея, идем на э, Assault Кейс сразу. Потому что, ну что, хочется как-то D подбить и а купить. Блять, один нож, ну давай еще один, чтобы был скрафтим, чтобы хоть что-то на вывод уже лежал, потому что хуй знает, какой исход будет. А может быть и, в принципе, плохой, знаю, сайт с кейсами, и вроде бы как -ак аккаунт у меня человека-ютубера, но как-то, блять, и хуй его просышь. Поэтому лучше что-то оставить, чтобы было и чтобы на вывод. В принципе, как мы это и на Изике, пошел нахуй, э, делаем да. Еще один крафт. Давай ультрафиолет какой-нибудь пиздячим, почему нет? У нас уже есть э, два ножа, третий на готове. Блять, сука. Но ну, вот сейчас даже я пятнашку не могу сделать, хотя я стараюсь это на 36% шансе сделать. Понятно, что хуйня затея, блять, но, но нет, хуй, ни не хуйня затея, оно скрафтилось, и от заебись. У нас, короче, три ножа по 15 тысяч. Давай еще один ебанем, хуй с ним. Вороненная сталь. Э, э, вот эти ножи, кстати, ликвид. Да, в принципе, любые да, все, наверное, дешевые ножи, ликвид, потому что там разница в Буквально 500 рублей можно на теме за, за момент продажу слить, А деп не хочется въебывать, поэтому, ну, все, заебись. У нас ножи остались. Я, если буду водить. А я буду выводить, потому что деп хочется все-таки как-то отбить, то я думаю, что в конце ролика, чтобы шансы не заговнить нахуй. А, Гейб, кейс, давай, блять, 10 кейсов откроем. Ебать! Там просто коллекция азимовых. Вот эмочку видел. Эмочку видел, эмочка хорошо, и ножик бы еще какую-нибудь придачу. К эмочке да, блять, чистого распространения. Так, а вот. Распространение, вопрос. 3000. Бля, реально привык нолик в конце приписывать. МК Азимов 5, но ну, блять, ничего сверхъестественного тут нет. Чистая вода 4к, охуеть. Блин, реально, отвык от рублей. Я сука уже по привычке в конце визуально рисую нолики. Короче, 34к. что ебать мозги? Да. Что ебать мозги? Пусть меня ебет асоут кейс сразу три штуки, не дробя, блять. Хуй знает, к чему эта вся история приведет. Кстати, 7600 форскоинов. Можно вообще разгуляться на бонусные поинты. А... Блять! Два худро да так они. Не зря кейс стоит 9000. Фух! Вот это хорошо! Вот это, блядь, хорошо! Миллион асоуд кейсов, блядь, прикинь, еще градиент выпадет. Было время, когда асоуд вообще забаганный был, и тут с него постоянно, но он постоянно окупался, реально было время. Так, хот рот. Блядь, еще хот рот Два! Два нахуй, ебать, 60 ебать, а Саулд хоть и стоит 9 тысяч, выдает как ошелевший, блять А эта история мне нравится, заебись Но, слушай, с 22к, но до этого, посмотрите, предыдущие ролики сливы были пиздец 11 тысяч бонусных поинтов, потом, я думаю, бонусными кейсами немного разбавим Блять, ну куда же нахуй без них? Хот-рот. Анодированная в жопу синева. Расплескалась синева. Расплескалась. А может, в сраку эти ножи. И вот, блядь, а может и... Слушай, хочу вывести анодированную... Ебать, бульдозер за... А, за 20 тысяч привык, сука, нули приписывать. Хот-рот или анодированная синева. Я хочу неги вывести, блядь. О, ёбана. Вот, блядь, негев. Не ликвид, не ликвид. Просто хочу, чтобы он в инвентарь, В, в инвентарь. Блядь, я... Что у меня с речью? Почему я запинаться начал? Что за пиздец, короче чтобы в инвентаре негев лежал. Давай его, блять. Ну ладно, пусть лежит. Я сомневаюсь, что на теме будет, но если будет, будет пиздата, потому что негев вывести я хочу. А коллекция Сауд сама по себе нихуя не дешевеет. Ну, как бы логично, потому что, ну, все блять, вещи больше ниоткуда не падают, не сыпятся, и как бы аккаунты банятся и банятся. Короче, будем надеяться, ЕЦАТО еб твою мать-то две анодированных синевы, блять. 49 тысяч потратили мы 45. Я постоянно забываю, что коллекция стоит 9 тысяч я не знал, что такие бешеные цены на скины с данной коллекции. Они реально просто сумасшедшие. Коллекция за 9 тысяч. Так, две синевы, ну... Ай, хот рот, блять, а это окуп. А это 60... 70 нахуй кусков. Нет, коллекция заебатая. Тут как бы 76 тысяч вопросов нет. Открывай, 94 не хватит. Но тут вообще тип собрал просто какой-то пиздец. 17 тысяч не хватает, блять. Сейчас, чё, бонусные поинты есть? Есть, хуй с ним, где они? Где эти, блядь, кейсы за бонусные поинты? Во, бонусные кейсы. но ну, мы просто можем Разъебать фастом, не вижу смысла обычными открытиями. 800, понятно, но это бонусные кейсы, блять, и типа ни, ничего я от них сверхъестественного не ожидаю. 5000, ладно, неинтересно. Я зажрав тварь, 5 тысяч для меня неинтересно. Ну, как бы да, почему нет? Ну, блять, просто когда разговор идет о балике в 92 тысячи, 5 тысяч, ну, типа, ну, невесомая тема. Поэтому я и говорю, что это немного. Кстати, если сейчас что-то за 5 тысяч выпадет, то порешает, потому что мы кейс за сотку можем открыть. Блять, м ну пусть она будет дорогая, типа статера какая-нибудь, блять. Ну, 2 900. ладно. Бля, мы сейчас типу подарим. Ну, реально, до денег, если там 10%, он 9 700 с нас получит. Это вообще пиздец. Короче, перчаточные, блять, ну не, 4 не воду, один кейс обычным, и то не фастом. Там спойлера нет. Не было, значит, какая-то говно какое-то выпало. Какая-то пи*** выпала. Так, я наверное, плохое слово Егор за... ПОЛИГОН! Ебать. А чё так дёшево? блять а чё... Я немного не вкурил. Полигон, блять перчатки 10 тысяч. Пиздец. Ну, как вы, блять А может их вывести надо было, потому что по... по... Бля, не, я их заберусь, они опять десятку стоят. А, 16 тысяч, блядь, полигон. Ну, это ты на самом деле, перчатки. Вот и я в раздумьях, но я все-таки негив хочу. Как бы это глупо не звучало, хочу негив, блядь, фастиком нужен какой-нибудь нормальный... Ага. Не, заебись-ка. Ну, мы там, блядь, как бы, ну, ну, как бы, да, вот, пацану подарим 9700, хули нет. Ебать перчатки за 75 кусков. Пиздец, 9700 улетает рандомному человеку. Порог, блядь. Не, ну это заебись. Это 70 тысяч, это, блядь, это 50 кусков... Понятно, нахуй. Блять, давай-ка мы попробуем все-таки сразу анодированную синеву вывести. Мне реально интересно, но я, скорее всего, на теме не буду... Ебать! Она есть на теме. Блять, какая цена в стиме надо будет посмотреть, чтобы не проебаться. Потому что, мне кажется, на в стиме дешевле стоит. Короче, 108к осталось. Ебем, просто ассауд коллекцию. Бля, прикинь, Крадик еще сегодня пизданется. Но это будет вообще заебатое завершение ролика. Хочется посмотреть, сколько ассауд в стиме. Ой, ассауд. Фу, еб твою мать. А, анодированная синева в стиме стоит. Хот -рот, понятно, ебать. Анодированная раз, хот-рот. Ой! ебать, это хорошо. А 90к? 90к? 110, заебата. Вот это хорошо. Но, блядь, нету градиента, это как бы удручает. Так, доступные. Ждем продавца. Бля, очень сомневаюсь, что, ладно, на нам нахуй не всрались. Анодированная синевада, покупили на 150 еще. Блядь, знаешь, вот, что я видел, что я хочу, хочу вой. Ну, в целом, похуй на вой. Разделаем ролик по коллекциям, делаем по коллекциям. Вот, э, я решил посмотреть, в принципе, прайсы на все коллекции, то я ебнулся. Ну, типа, я очень-очень в шоке от этой ситуации. Багаж, 1500, монстры. Блин, ребят, даст, 2700, я вообще в ахуе цен, офис 1300, короче, давай боги и монстры еще пизданем, ну, типа, сегодня ролик по коллекциям, я понимаю, что, типа, боги и монстры вообще не то, что нужно крутить, но, блин, ну, хочется тоже немножечко все-таки попробовать, типа, посмотреть, что, да нихуя, тут ящик Пандоры, ну, типа, они же дешевые, это же залупа, забираю слова обратно, на... не, ну, типа, я реально не знал, блядь, Солнце в знаке льва, пиздец, что с ценами? Ну, типа, мы, кстати, в минус ушли. Ну, блядь, у нас 22к, 140, я вообще не переживаю. Интересно стало, сколько кабл 100, но он 400 стоит. Я вообще не понимаю, что с ценами, почему кабла 400, а боги монстры дороже стоят, не понимаю. Ладно, даст давай, долбанем. Тут, ну, тут просто, ну, типа, змейная кожа, медянка. А, дигл пламя, все, ясно, иду я нахуй, я забыл, что тут дигл пламя лежит. Так, скорпион, хищник, пламя, блядь! Вот это заебись. А 33 тысячи он стоит... У нас и хищник выпал. Блядь, Но я не привык к таким ценам. Что вообще случилось со скинами? Савидов медь 6700. Ну я выпал из мира нахуй. Нам 56 тысяч выпало еще, блядь. 200 тысяч на балике, блядь. А что с синевой тем временем? Ждем продавца. Мне кажется, мы не дождемся, но попробуем. Блядь, прикиньте, короче, вот только-только. Я уже хотел э, сказать, что нихуя не приходит, пришло. Прямо с завода И сейчас чекнем цену в стиме, прежде чем принимать. В общем, ребят, сильно я хотел вывести Негев. Но не буду. Ну, потому что, смотрите, тут продажи 16 тысяч 17. Вообще нет смысла. Я хотел, и, ну, блин, реально, смысл. Я посмотрю сейчас цены на Hot Rod, потому что хочется что-то вывести из э, коллекции Asault. Сейчас чекну АУК Hot Rod, может быть, его возьмем. Ну, здесь, кстати, по ценам тоже интересно, потому что он стоит 21к, а на фарсе 26. То есть я понимаю, что они цены с тема берут, но, блин, Hot Rod, короче, в принципе, выводить Asault коллекцию, кроме Глокоградик, ну, вообще, смысл. Нет. В общем, Негиф сразу улетает, но не хочу его забирать, потому что, повторюсь, да, что по фарсу он стоит 20 тысяч, а по факту 17. Конечно, с таким валиком смысла особо, но все-таки 3000 Кстати, заметил, что и, блин, какие цены на обычные кейсы, ну, вы посмотрите, 8500 стоит оружейный кейс. 10 кейсов, 85 тысяч. 434 к Я просто в шоке сцен. И это ролик, знаешь, своеобразный по тому, как человек охуевает от жизни. Ну, это очень дорого, это, блядь. И выпали ножи. Но ну, это логично, потому что кейс, типа, стоит ебать. 40к. Мы потратили, мы 34, то есть плюс 6 тысяч. Блядь, ну, ребят, мы, наверное, попали и вы тоже в эпоху, когда вот эти кейсы еще стоят дешево. То есть, потом они ебнут вообще в космос. Потолок, я не знаю. Ну, это, это просто жесть. И тут понятно, что будут дропаться ножи кейс нихуя удар молнии так а это это заебись это 223 тысячи и я думаю что в следующем ролике вас ожидает крафт воя, нахуй скорее всего напоследок пизданем я думаю три ножевых, и еще хочется блять бабочка ультраф Слушай, он мне отдает он мне отдает бля я не знаю то ли админы посмотрели ролики мои предыдущие где я отсасывал пенис и типа он мне ебать ну просто смотри коготь ультрафиолет, бабочка ультрафиолет, просто соточка пацаны я хуй знает 278 тысяч. На радостях еще давай какой-нибудь кейс пизданем. Браво, 1500. И спор 2000. Из интересного, ну, блин, 2000 типа красный спор. Давай его откроем. Но тут типа бахи, ножи... Я даже 10 штук открою, у меня 200К. Похуй вообще. Блять, вангую ножи выпадут. Но кейс реально нихера не дешевый. Красный глянец, блять. Бах. Два баха. Нормально. Заебись. 20. Тысяч рублей. У меня этих бахов уже хуево гора. Ну, типа, у меня, по-моему, сейчас даже скажу. Короче, уже лежит два баха, немного поношенная за 5к. И статрек после полевок за 8к. Бля, я, я типа, ну я не хочу их сливать на теме. Мне жалко, потому что это очень старая авапа. Просто жалко. Бля, я хуй знает. Можно третью по типа, приколу забрать. Типа, знаешь, там бахи с Изика, а тут будут с форса. Но бля, не я просто, ну я на теме их не смогу продать. Типа для меня это история. То есть, когда я начинал ролики записывать, вот было там несколько кейсов. Да в КС, в том числе и из скинов об аВП бах было. И для меня нажать кнопку продать, ну блять, ну я не знаю, сможете ли вы меня понять не сможете. Красный глянец, кстати, с этими с кошечками выпали. Но типа для меня это как-то ну прям тяжко, очень тяжко нож африканка. Бля, вот нож ликвид, нож похуй забираю с 200 тысяч, но блять, хоть нож нахуй а заебись, я не могу вывести вообще охуенно. А ну понятно, потому что у меня еще не гиф висит. Я его еще могу принять вообще? Мне кажется, уже нет. Да, блять, могу, да я его не буду принимать. Пошел он нахуй, он 17 тысяч стоит. В общем, ребят, есть вот такая тема, ждите. Хочется все-таки сделать что-то легендарное, что-то невъебическое вой, пожалуйста. Очень много дейлов залетает, ну, хочется вот вой, я так понимаю, он статрековский. Потому что 800к, вой, ну, блядь, это очень много для воя прямо с завода. Я так думаю, можете меня обоссать что мое мнение неверное и так далее. В общем, всем спасибо, такой получился ролик. Я реально надеюсь, вам понравилось. 261к. Сильно не радуюсь, потому что до этого был слив большей суммы, чем вот это. И не знаю, что будет в следующем видосе, но разобью на несколько частей, баблять, баланс огромный. Сделать это все за один ролик. Слушай, давай, если мы наберем на этом ролике 2000 лайков, я не буду больше заниматься такой хуйней. Балик огромный, все за один ролик делаем. Если так, то окей, то гуд, хорошо. 2000 лайков с вас я не растягиваю на несколько частей. Ну, а пока что как-то так. Всем спасибо, это был человек. Напомню, что 7 дней будет прокачка. NFT коллекция в описании, там будет ссылочка, кому интересно. Это был человек. Всем пока.